Привет, любители психотерапии. Когда именно печаль переходит в депрессию? Потому что эти два слова часто используются взаимозаменяемо. Некоторые люди приходят в замешательство об их различии. Сказать, что у тебя депрессия, это совсем другое от того, что ты говоришь, что у тебя депрессия, потому что последние относятся к психическому заболеванию, а не к эмоциям. Когда ты чувствуешь себя подавленным или уже давно чувствуете себя подавленным, вы можете задаться вопросом, какой из них вы испытываете. Депрессия обычно протекает более тяжело с точки зрения его продолжительности и степени влияния на вашу жизнь, в то время как печаль – это нормально и может потребоваться меньше времени для восстановления. С учетом сказанного, есть некоторые различия между обычной грустью и клинической депрессией, и сейчас мы поговорим о семи из них. Во-первых, вы все еще можете наслаждаться простыми вещами. Ты все еще ловишь себя на том, что смеешься во время просмотра вашего любимого шоу? Если у вас все еще есть энергия, чтобы наслаждаться своими увлечениями, скорее всего, вы переживаете печаль нормального человека, не клиническая депрессия. Люди с диагнозом депрессии часто оказываются с ошеломляющим чувством литургии и может не иметь никакого интереса в том, чтобы делать то, что когда-то принес им счастье. Это, а может длиться в течение длительного времени, что отличается от обычной печали. Номер два. У вас достаточно энергии, чтобы выполнять свои ежедневные задачи. Ты все еще ешь все свои блюда? Есть ли у вас какие-нибудь трудности со сном? Депрессия часто приходит с неспособностью выполнять обычные действия, потому что тебе не хватает энергии и не видишь цели, пока ты несчастен. Даже такие простые вещи, как поход, поход в ванную, может показаться вам утомительным. Люди в депрессии часто остаются в своих постелях, потеря счета времени с чувством оцепенения. Грустный человек может быть более молчаливый и неактивнее, чем обычно. Но как только возникают потребности, они едят, пользуйтесь ванной и заботьтесь о себе. В-третьих, вы все еще общаетесь со своими друзьями и близкими. Вы открываетесь своим друзьям, разглагольствуете или плачете о том, что происходит. Люди с депрессией могут быть не способны выполнять эти действия, поскольку депрессия может возникнуть вообще из ничего. Человек может жить совершенно нормальной жизнью и вдруг обнаруживают, что испытывают внезапные чувства оцепенения и безнадежности. Из-за этого некоторые люди предпочитают вообще не открываться, что может помешать им от обращения за помощью, потому что они могут почувствовать, что не стоит затраченных усилий. Это отличается от обычной печали, потому что вы все еще приветствуете свои отношения. Когда тебе грустно, возможно, ты захочешь делать перерыв. И изолируйся на некоторое время, но в конце концов вы обычно возвращаетесь к общению. В-четвертых, ваша самооценка не пострадает надолго. Для грустных людей нормально испытывать негативные чувства о себе и о том, что их беспокоит. Такие эмоции, как раскаяние, сожаление и безнадежность, часто встречаются, когда вы пережили неприятное событие. Но со временем они имеют тенденцию исчезать, особенно когда ты знаешь корень о проблеме и работаем над ней. Это отличается от депрессивных людей, которые попали в непрерывный цикл негатива, которые могут распространяться на мысли и акты самоповреждения или даже самоубийства. Способность оправиться от неудачного опыта – это хороший показатель вашего психического здоровья. Если вы знаете кого-то, кто укрывает непрерывные негативные мысли, вы можете помочь им, сообщив им, что вы готовы помочь. Возможно, они пока не хотят говорить только с нами, но ваше присутствие также важно. Номер пять. Вы испытываете эмоциональное выгорание. Находите ли вы, что это существо, общение с друзьями, больше не делает тебя таким счастливым, как раньше? Даже если ничего не изменилось или, может быть, вам это трудно, чтобы поддерживать созданную вами рутину для себя в течение недель, месяцев или лет. Всем нужен тайм-аут, в противном случае они подвергаются риску эмоционального выгорания, который характеризуется чувством истощения энергии или истощения, вызванного вызван длительным стрессом и может быть ошибочно принят за депрессию. С выгоранием вы можете оказаться не в состоянии выполнить свои задачи из-за увеличения мысленной дистанции от них или нет энергии, потому что вы не в состоянии справиться со стрессом, который вы испытывали в течение долгого времени. Если вы можете понять, это может быть хорошей идеей, чтобы практиковать хороший баланс между работой и личной жизнью. Постарайтесь уделить время каждому аспекту вашей жизни, чтобы избежать эмоционального выгорания. Вы можете планировать мероприятия, например, отправиться в ночную поездку со своими друзьями, пойти на свидание вслепую или даже пойти на тот урок танцев, на который ты так долго присматривался. Продолжайте быть активными и исследуйте многие вещи, чтобы избежать застоя. И если это не сработает через некоторое время, визит к психотерапевту или врачу может помочь. Номер 6. Вы чувствуете себя лучше после того, как выпустили его наружу. Чувствуете ли вы себя легче после хорошего крика? Чувствуете себя лучше после того, как вы свои эмоции наружу. Это хороший показатель того, что вам грустно, а не подавлено, потому что люди с клинической депрессией часто не видят смысл в том, чтобы рассказать о том, что они испытывают, и склонны считать себя никчемными и недостойными внимания. Из-за этого их отношения, дружба и карьера могут оказаться под угрозой. По словам Шоколада, разговаривая о ваших чувствах, важно, потому что это помогает вам справляться со своими эмоциями. Развивайте эмоциональную осведомленность и очистите свой разум. Так что лучше выплеснуть свои эмоции наружу, чем держать их внутри. Вот почему действительно полезно быть окруженным надежными и понимающими друзьями. И номер семь. Время лечит тебя. Через несколько недель или даже месяцев вы все еще оказываетесь в той же ситуации или вы постепенно забываете об этом. Способность прийти в норму – это показатель, что то, что вы испытывали, это нормальная печаль, не депрессия. Депрессия гораздо более серьезна с точки зрения о степени выраженности симптомов и о том, как эти симптомы ухудшают жизнь человека. И врачи будут искать симптомы, которые длятся не менее двух недель в качестве возможных признаков от депрессии. Это может длиться месяцами или годами, и оправиться от него труднее, чем от обычной печали. Так что всякий раз, когда тебе грустно, потратьте время, чтобы признать свою печаль. Постарайтесь найти здоровые механизмы преодоления трудностей и окружите себя с любящими и поддерживающими друзьями и семьей. Можете ли вы иметь отношение к какому-либо из этих пунктов? Пожалуйста, поделитесь своими ответами в комментариях ниже. Как всегда, ссылки и использованные исследования приведены в описании. До следующего раза, друзья! Будьте осторожны и суперспасибо, что посмотрели!